Всем привет! Сегодня в обзоре светодиодные ленты для бани саун от двух производителей. Их еще называют неоновыми термолентами. Посмотрим в подробной комплектации. Обе ленты поставляются на катушках по 5 метров. Первый производитель нам дает непосредственно саму ленту, инструкцию по эксплуатации, большой набор дополнительных аксессуаров два провода, две торцевые заглушки, две водных заглушки и 10 силиконовых мягких крепежей другой производитель нам дает также ленту на катушке 5 метров и достаточно скромный набор аксессуаров которые входят только крепежи к стене клипсы у первого производителя клипсы мягкие, эластичные у второго достаточно жесткая клипса посмотрим исполнение лент Значит, первый производитель нам дает достаточно аккуратную ленту с правильно выполненным вводом из термостойкого кабеля второй производитель нам дает вот такое решение Вот обычным проводом естественно защиты никакой нет вот так примерно выглядит лента лента от первого производителя выполнена в аккуратном мягком силиконовом чехле сама лента мед... на двуслойной медной подложке другая лента в достаточно жестком корпусе внутри Тонкая однослойная лента, а также только ведущие пластины, провода. Учитывая серьезные условия эксплуатации данных лент, а также требования, предъявляемые клим, думаем выбор очевиден.